Во Вроцлаве продолжаются масштабные ремонты дорог в центре города. Тоннель возле Галереи Доминиканской будет закрыт почти три месяца, а сами работы по модернизации продлятся до конца ноября. Тоннель закрыли в ночь с 5 на 6 июня. Ремонт будет разделен на два этапа. С 6 июня по 31 августа тоннель будет закрыт, с 1 сентября по ноябрь будет восстановлено движение по одной полосе. Организация дорожного движения предусматривает перенос автомобильного движения на вторую проезжую часть. Реконструкция обойдется почти в 4 миллиона злотых.